Итак, уважаемые коллеги Дипрельвича, первая часть прес-конференции, мы ответили в конкурсе Новоминск. Леонид Станиславич Вичув. Деонит Вячеславович, ну, традиция такая, наверное, небольшой комментарий, а потом вопросы. Ну, по традиции я прошу задавать сразу у вас <с <с вопросы. По моей традиции. Ну, скажем так. Задавайте вопросы, я буду отвечать. Пожалуйста, вопросы. Представляйте, пожалуйста. Ну, это не игра команды имелась. Ну, вам сказать, вы потом разнесете так, что я потом, как говорится, с ума сойду. Победа впервые за пять лет на БТ довела ли это на команду как-то? За пять лет? Впервые, первая победа за пять лет. Все когда-нибудь случается первый раз. Но победа, победа и что? Как вам дебют Шапко в «Воротах» сегодня? А, он уже сыграл второй матч, вы не заметили. Как, как, как, как, как вам его игра сегодня против футопа А вам Хорошая? Мне тоже. Ребята, кого еще вопрос? Слава, давай. Вячеслав Мигутский, Перургский футбол, можете объяснить, во что сегодня играла БТ и за счет чего вы сегодня переиграли соперника? Я во что играла БТ должен объяснять. Ну, немножко вопрос. Знаете, как бы такой, ну, вы спросите у тренеров БТ. Я спрошу. Ну, а я хм. так, по, по мне, ну, так, я увидел, что БТ поменяла свою схему. Мы к этому были готовы. Настоящий профессиональный тренер должен быть готов к любой схеме и к любым взаимодействиям. А комментировать это, ну, некорректно, скажем так. Хорошо? Дима. Так у него контракт закончился, вы что, не знаете? У него контракт закончился, он не захотел переподписывать контракт ушел с командой. Все очень просто. Так просто. Я, честно, я в шоке. Еще есть вопросы? Еще есть. Есть ли еще вопросы? Нету? Все, спасибо. спасибо.